о жизни в Швейцарии, из которой приехала Лена. Подписывайтесь на наш канал, мы начинаем. Почему Европа относится негативно к России? Ну, по известным событиям понятно, наверное, почему. А вообще, почему-то к русским... И к России, да и к Беларуси, и Европа относится отрицательно. Между прочим, последнее время среди пациентов, так как у меня с ними контакт ежедневно налажен, угу. среди граждан, тех, кто в различных сферах деятельности задействован, все больше я слышу критики в пользу работы государственных органов, так как Естественно, из России поступали всегда, сами знаем, какие полезные ископаемые, которые сейчас, поток этот был приостановлен, еще нужно ответить да. на вопрос, честно, кем он был приостановлен, да, то есть со стороны... Ну, Мария Захарова уже да, Мария Захарова уже озвучила. И создается такая искусственная видимость того, что Россия в этом виновата. И э, когда люди стали немножко понимать, в чем на самом деле, уже как-то свои какие-то мысли стали появляться, то есть не навязанные извне, а свои собственные, то среди населения стали появляться такие... Мысли здравого характера, что э, хм, они... Э, а, а, а зачем это вот мы почему-то мы вдруг Россию врагами сделали, во враги записали? А ведь ничего плохого не было, когда у нас все было в Европе. Все было замечательно, все работало, все было дешево, но по сравнению с теми ценами, которые сейчас установились. Цены на электричество, на газ взлетели в десятки, наверное, раз. Ну вот если вам сказать там 300-400 евро, то, мне кажется, сейчас действительно 3-4 тысячи можно будет это смену за выплачивать. Месяц? Или за что? За э -э какой? Это какой-то вот квар квартальный, квартальный. Да, ну, да. Ну, да. это да. очень большие э -э и, и, <с otro> вот, ни в два, ни в три, ни в, <со> ну, действительно, тут цифра уже с одним нулем, это никого не устраивает. Европейцы, они привыкли в Германии жить в комфорте, они любят, когда у них есть дом, машина, отпуск один-два раза в год и коммунальные услуги, которые они могут оплатить, чем дешевле, тем лучше. Они привыкли экономить, они считают деньги. И когда сейчас вот эта вся система летит в тар-тарары, благодаря, в кавычках, сложившейся ситуации, их это не устраивает. То есть нарушена их зона комфорта. Ну, да. да. Я снимал один сюжет, Ричард Блэк. У угу. меня полковник в отставке работал в ЦРУ, служил, воевал, там угу. везде американский полковник. Он говорит, я как следователь угу. следователь уголовного права в угу. военной вот этой сфере. И он говорит, ну я как следователь буду разбираться факты, улики, угу. свидетели угу. и все. Он говорит, кому это выгодно? Mm -hmm. Даже учитывая все события, происходящие в Малороссии, там, в Украине, mm -hmm. в России, надо всегда... Говорит, да это же очевидно, тут не только рога, уши mm -hmm. торчат. Mm -hmm. Кому выгодно? России выгодно себе решить за себя миллиардов поступлений. Абсурд какой-то. Какой да, выгодно нет, Германии, да. конечно, не выгодно. А тоже не выгодно. Польша не, да. может выгодно, тоже не особо выгодно. Ну ладно, они там из Норвегии что-то там себе mm -hmm. качать будут. А все Европы тоже невыгодно. Uh -huh. Выгодно кому американцам, которые СПГ будут сюда вести, Это тоже очевидно. Uh -huh. Ну и чего, ребята, парите мозги. А все дур... как будто считают, что все дураки. И, видимо, когда мороза настанут, uh -huh может быть прозрение. Я думаю, что оно уже, это прозрение, оно уже наступает. Но эм, вот это еще навязывание и нагнетание ситуации, которая не останавливается, она все-таки не, не позволяет людям эм, иметь собственное, собственное мнение. мнение, да, ибо э, навязанное... Вот это, Опять же, мы говорим о том, что вот это есть окно Вертона, да, и оно очень сейчас хорошо работает. Вот можно mm. на собственном примере сказать, что окно Вертона, оно работает. Но когда ты немного выходишь за масштабы э, навязанного тебе мнения. То есть, когда ты покидаешь вот это пространство, тогда происходят интересные изменения, голову посещают интересные мысли, и начинаешь, естественно, размышлять и думать по-другому. Поэтому я, проживая вот белорусско на территории сейчас швейцарского государства, выплачивая такие большие суммы за квартиру, за коммунальные сейчас, скажу однозначно, что я не вижу э, в этой абсурдной ситуации никаких положительных э, сторон. То есть, Почему это происходит? Кем это задумано, да, чтобы это все происходило? Ну, это вот известно. Вот на нашем канале Вести Волкон. Я давал историю, почему происходит. Почему серые захватили власть, технократы. Почему была ночь сварога. Почему сознание людей было закрыто, которые не понимают, что происходило. Сейчас рассвет наступает. Десять лет рассвета прошло. Еще будет 132 лето происходить, угу. и пока люди не осознают, что они человеки, что они решают, и вольны решать свою судьбу, свою страну, свой род, это их ответственность, и пока они не поймут этого, что не перекладывать ответственность на государство, на, на дядю, на угу. соседа, сами угу. возьмут в руки ответственность, тогда все будет угу. а, нормально. Потому что, конечно, нас всех разводят как кроликов по клеточкам угу. и пытаются с нас э, стричь шкурку. Родственные связи рушились. Самая настоящая гражданская война, вот это такая была закалка. Голод как бы, предполагается. Угу.